Приходит жена, ж, приходит жена с мужем с консерватории, домой. Ну, и говорит жена такая, я что блядь, мило перекусила. Она, блядь, иди, сука, нахуй, вон, блядь, э -э -э -э электропроводку перекуси.